Финансовый директор, сколько ему платить, заслуживает ли он высокой зарплаты и что он должен делать в эту зарплату, за какой результат он должен отвечать. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале финансов предпринимателя» обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А мы поехали. Итак, финансовые директора получают по-разному, в зависимости от страны, от региона. Есть финансисты в компаниях, которые зарабатывают очень много и на них поставлены разные цели. Бывают финансисты, которые привлекают деньги в компании, бывают финансисты, которые предоставляют собственнику нужные и своевременные отчеты, даже финансовые директора бывают разными. В этом видео мы поговорим о финансистах, которые предоставляют нужную отчетность предпринимателю в нужное время для принятия верных управленческих решений это тех, которые принесут максимальное количество прибыль на данном этапе времени в текущей реальности. Когда я приехал в Москву продавать клиенту, который сидел в Москва-Сити, он говорил, Николай, мне нужен финансовый директор, который будет сидеть в штате, который будет ответственный за данные, ничего привлекать не надо, мне нужны достоверные отчеты. На что я ему сказал, что в твоей компании финансами достаточно заниматься полдня, максимум день, в редких случаях полтора дня в неделю, и тогда эта достоверная информация у тебя будет стопроцентно, периодически железобетонная. Тобой понимаемое и проверяемое. На что он мне сказал? Нет, мне нужен в На что я ему сказал, что я могу помочь тебе в этом и мы можем вместе найти финансового директора. Я его про собеседую, расскажу тебе о его плюсах-минусах, дам тебе персональный управленческий учет, который нужен тебе, с которым он будет работать. Далее мы искали финансового директора за 150, за 200, за 250, за 300 тысяч. А Мы ставили объявление и нам приходили люди на собеседование. Приходили люди на собеседование разного толка, то есть это финансовый директор крупных компаний, которые привлекали деньги. По сути, собственнику малого бизнеса это не нужно, потому что он, ну, в принципе, свои кредитные лимиты знает, и он может как-то привлекать деньги, либо он может воспользоваться услугой на no и разово привлечь деньги, то есть ему не надо делать это на постоянной основе. Либо этот финансист работал в какой-то специфической программе, и когда мы ему показывали персональную разработку, он, как обезьяна с гранатой, не знал, что с этим делать, и компьютером-то толком пользоваться не умел. Естественно, такой предприниматель сыпал разными терминами, которые не понимал собственник. но Собственник понимал, что он вроде толковый, вот. и как-то происходил вот такой обмен непонятный, да, для меня, когда я говорю, а зачем ты используешь тот или иной термин, когда мы просим тебя сделать первое, второе, третье, зачем ты сыпишь этими терминами? Термины я раскладывал, когда он что-то на что-то делил, либо что-то из чего-то вычитал, либо что-то на что-то умножал. А я просто ну, доводил это до элементарного расчета и спрашивал, зачем. У него не было ответа, потому что он привык сыпать терминами и одобрительно кивки собственник, которые ничего не понимают в этом, обеспечивали ему непрерывный поток э, огромной заработной платы э, в месяц. По факту обучая финансовых директоров вся в компании и когда финансист становится толковым, его разогревает интерес. Э, Поучиться в разных компаниях, практиковаться в логистике, в стройке, составить разнообразные отчеты, презентовать разным клиентам. Бывают более эмоциональные, менее эмоциональные клиенты. Бывают клиенты, которые в кассовом разрыве, они очень заинтересованы в отчетности. Бывают люди, которые уже с жирком и они просто смотрят данные да, там, в какой-то более спокойной атмосфере. Все это накладывает опыт на финансового директора. Ему интересно. И если этого толкового финансиста поместить в вашу компанию на полный рабочий день, он все сделать за один день вот и ну естественно 4 дня он будет пинать балду и ну как бы рано или поздно профессионально выгорит поэтому мы создали агентство финансовых директоров где накопленный опыт внедрения более 300 компаний мы впитываем через регламенты инструкции через проверку этих регламентов инструкторами у финансиста дополнительно есть наставник, который еще раз перепроверяет а, всю эту штуку. Мало того, весь регламент поведения учета прописывается в документе, проверяется моим заместителем на адекватность, на правильность с точки зрения финансового смысла, экономического смысла. Поэтому вопрос заплатить всю зарплату финансовому директору, либо разделенную вот на этот единственный день в неделю и получить максимальный результат сразу. На аутсорсинге. Вопрос к вам, ну и как минимум вы можете ну, бесплатно пройти нашу консультацию, бесплатно скачать файл движения денежных средств, это маленький пиксель, маленькая единица того, как мы работаем. А мы берем ответственность, естественно, за сбор, введение, внесение, анализ данных и составление взаимосвязанных отчетов на этих данных на себя. Это и отличает нас от наших конкурентов, поэтому если даже у вас есть финансовый директор, и вы уже понимаете, что он делает и чего он не делает, перепроверьте все то, что я вам говорю в моих видео на YouTube, в этом видео. Давайте мы вам проведем бесплатный аудит, покажем, как работаем мы. А сейчас обязательно подпишись на этот канал, поставь лайк этому видео, поставь колокольчик, потому что будет очень много прям огненного видео, контента. Я наконец-то добрался до маркетинга и могу подарить вам эту информацию. И обязательно переходи на мой канал, там очень много видео полезного про управление финансами.